Серега полдень. Очень важно. Ведь если ты не сделал клип, значит ему даст, то ты не фатажный. Если до да подписчиков я сделал это клип, и сделал я его, потому что хочу я вам показать, видео меня блогерам да. но сначала я хочу сказать спасибо всем вам, потому что бы без вас этого не получилось, спасибо вам, что под и смотрите мой канал и на нем 100 подписчиков случилось, 100 подписчиков Значит, я уже достиг, да? Ну, о, буду развиваться дальше Буду создавать кучу разного контента Миллион подписчиков я достигну даже Ну, а сейчас, как я обещал, теперь вам Я буду рассказывать о том, как видеоблогером известным стать Стать, Вот, Вот Вот На идею, а потом бери с И на улицу С ними там множество ярких моментов На тебе гида открывай в соневе Ты красиво отмансируй прогенты Наложи кучу не трогай Потом нажимаешь на Курэн миллион подписчиков у тебя будет а миллион рублей на ютубе я слышал невозможно заработать ну потому что мало платит Я скрипаю, я Честь спасибо, я подписчиков сделал этот клип и это очень важно. И, если ты не делал, это, почему, да, то зачем не сделал этот клип и я, я да. сделал этот клип. <клес> <клес> <клес> да что такое, Чего Уже сто раз пытаюсь! Ведь если ты не сделал, а значит, а Тимо, да, да, <клес> <то то> ты да, да, да, ты. да, Полета на меня там попал. Вот как бы я посадил... <реклама> Сейчас еще хочу сказать о том, как музыкантов Сейчас вам расскажу, хотя не тремя а Эх, Ладно, расскажу потом. А тысячу подписчиков скажу, как стать музыкантом.